мы с вами сегодня плановое заседание Совета Безопасности по вопросу, который давно готовил стратегии военного строительства в России на длительную перспективу до 2015 года вопрос важнейший не только для военного ведомства Вопрос, который касается, без всякого преувеличения, всей страны. Я бы даже сказал, судьбы государства, каждого гражданина. Это не, не профильный вопрос. Это общенациональная проблема. Она еще общенациональная и потому, что требует огромных ресурсов ее правильное решение зависит не только безопасность государства, но и зависит от благосостояния граждан. Уже сегодня мы на нужды обороны и безопасности тратим огромные средства. Для... Вы знаете, нам нужно точно и ясно понимать место, роль вооруженных сил. И Точно ясно оценивать угрозы, которые исходят для России и с которыми столкнется Россия. Нам нужна адекватная, сбалансированная военная политика и военная стратегия. Мы уже были и жили в период, когда безудержно накапливали горы вооружений. Чем это закончилось, мы все с вами хорошо знаем. В том числе и эта причина лежала в основе разбавка Советского Союза. Где сегодня находятся все эти горы вооружения? Часть из этих предгорий досталась бандитам и обращена против нас с вами. Часть мы сегодня вынуждены утилизировать и тратить на это огромные ресурсы. Часть оказалась в других государствах, огромное количество подлежит вывозу на территорию России, но мы до сих пор не можем этого сделать. Вы знаете, где оно Разве это было эффективное использование государственных средств? Думаю, что все согласятся с тем, что нет. Если посмотреть на сегодняшнее положение, то тоже следует признать, что структура расходов не только в вооруженных силах, но и во, всей, во всех силовых структурах вряд ли является оптимальной. Не может она быть оптимальной сегодня, да, несмотря на значительные ресурсы, которые государство вкладывает в вооруженную составляющую, в силовую составляющую страны. У нас во многих частях не проводится э, учебность боевой подготовки. Если летчики почти не летают, если моряки почти не выходят в море. Все ли правильно с точки зрения структуры самих вооруженных сил? Она должна точно соответствовать тем угрозам, с которыми сталкивается Россия, и будет сталкиваться в ближайшей исторической перспективе. Можно ли считать, что наши вооруженные силы, вся наша силовая составляющая является эффективной? К сожалению, нет. И если еще сегодня Россия в состоянии давать отпор, тем угрозам, с которыми нас сталкиваются, то мы с вами должны констатировать, что в значительной степени это происходит благодаря мужеству и преданности своей родине людям в погонах. Но бесконечно эксплуатировать человеческий фактор невозможно. Поэтому перед нами с вами важнейшая задача. Определить, как я уже сказал, стратегию развития вооруженных сил страны на перспективу до 2015 года, имея в виду, с одной стороны, потребности, а с другой стороны, возможности государства. Мы должны исходить из того, что все наши действия должны быть абсолютно сбалансированными, выверенными и экономически обоснованными. Без экономического обоснования грош цена всем нашим планам, потому что ясно, что они не будут выполняться так же, как не выполнялись планы военной реформы в последние 10 лет. За несколько предыдущих месяцев проведена очень большая работа по подготовке сегодняшнего Совета Безопасности. Проведена и экономическим блоком правительства, министерством обороны, аппаратом Совета безопасности. Проведена сложная, многоплановая и скрупулезная оценка состояния вооруженных сил и их развития. Не все до конца, до сих пор, до данного момента согласован. Я вам скажу больше, я довольно терпимо относился к той по линии, которая шла и внутри военного ведомства, и э, в обществе в целом. Но в обществе в целом, естественно, это и, и, и, и правильно. Но сегодня мы должны подвести, подвести черту под этой дискуссией. Принять взвешенные решение и наметить план его реализации.